Привет, миллизинк. Отпуск на самолете. Только самолет будет только в 5 часов. Ура! Отпуск начинается! Мы приветствуем вас Маленькие и большие дамы и господа, у нас выдалась свободная неделька. Пора отправиться в путешествие. Сидим в аэропорту, ковыряемся в носу в ожидании самолета. Наша цель – прекрасный остров Кипр. Перелет составит три часа. Мы впервые летим на самолете. Это очень волнующее событие. Посадка была мягкой. Первый полет прошел фантастически. И теперь мы впервые в жизни идем навстречу приключениям в другой стране. Приземлились мы в городе Ларнака. Проходим таможню. Идем за нашим чемоданом и на поиски автобуса, который отвезет нас в город Лимассол. Там находится наш отель. Усталость свалила нас с ног прямо в автобусе. Увидимся утром. Доброе утро! Мы собираемся на завтрак. Время 7 утра. За окном уже плюс 30. Вчера мы не ужинали, поэтому очень голодные. Берем себе покушать, есть из чего выбрать. Но когда сильно голодный, хочется скушать все. Наш вкусно полезный завтрак закончен. Выдвигаемся в город. На поиске пляжа. На улице стало еще теплее, чем было утром. А мы все шлепаем. Где же ты, пляж? Какие красивые цветы! Такие мы видели в ботаническом саду МГУ в Москве. А тут они на улице растут. Сами по себе. Пляж нашелся. Вода такая теплая то кажется, что ты в горячей ванне. Вода очень прозрачная, видно дно и морских обитателей. Вооружаемся масками и плывем на волнорез. Там подводный мир во всей красе. Пролезть до волнореза. Я отправилась плавать до буйка. Арина осталась исследовать камни волнореза. Животный мир Средиземного моря невероятно богат. Тут живут дельфины, скумбриевые, сельдевые, анчоусовые, кефали, корифеновые, тунцы, пиламиды, ставриды, головоногие моллюски и позвоночные, осьминоги, кальмары, сепии, крапы, лангусты. А про всяких ракушек, улиток, морских ежей я вообще молчу. И самые опасные обитатели морских глубин. Акулы. В Средиземном море обитает даже большая белая акула. Этот опасный хищник в Средиземном море очень нередко обращает внимание на человека. За последние 100 лет в Средиземном море нападение акул на человека было всего 21 раз. Это очень мало, учитывая сотни тысяч купающихся людей. Поэтому бояться нечего. Акула в основном Хочется на тунца, размеры которого варьируются от 70 до 1000 килограмм. Плавали мы до самого вечера, вернулись в отель, поужинали и пошли на вечернюю прогулку по городу. Погуляли и посмотрели, что продается в ближайших сувенированных магазинах. Вот так мы провели наш первый день на Кипре. Впереди еще 6 дней приключений. До новых встреч, девчата и ребята. Пока. Таник. Редактор